Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить безе. Оно нереально красиво переливается, необычный способ окрашивания, так что кому интересно, оставайтесь со мной. У меня уже готовая швейцарская меренга, я только с ней работаю, мне она очень нравится, классная. Сейчас буду делать цветочки. И для начала просто белой меренгой я рисую круг. Можно начертить, можно так прикинуть. Примерно. Я возьму большую насадку для розы, здесь примерно 2 сантиметра, вставляю в кондитерский мешок. И значит у меня отдельно меренга, вот эта, которую я рисовала, кружочек. Я вставляю пакет в пакет и потом просто буду менять насадку. Беру гвоздик и делаю розочку. И усаживаю ее ну, например вот здесь далее сделаю маленькую такую закрытую и где-то рядышком Чтобы насадку не менять, я сделаю что-то похожее на хризантему. Узкой части кверху. Просто такие полосочки древные. Я все делаю. Белой меренгой я решила. Потом просто подкрашу с помощью аэрографа. Так. Возьму насадку хризантемы. Так же самое в этот нашу. Белого добираю и делаю большую хризантему. Я начинаю с серединки, ставлю три листочка. Так. И дальше по кругу. красивая хризантема получилась очень и я ее усаживаю вот сюда и сделаю еще наверное одну хризантемку поменьше Для дополнения возьму насадку закрытая звезда, сюда же в мой пакет. Все насадки у меня без номеров, поэтому даже не могу сказать. Беру насадку-листик с глубокими прорезями и листочки сформирую немножко. Это для тех, кто не любит красители. Такой вариант очень подходит, потому что для того, чтобы добиться насыщенных цветов, необходимо много краски добавить. Ну а здесь получается, что не нужно. Можно даже прям так оставить, бусинками посыпать, либо а, оттенить кандурином. Есть кондурин разных цветов, тоже актуально, берите на заметку. Начну с желтого красителя. Я немножко разбавила водой сухой краситель. И сейчас покажу немножко, как это будет выглядеть. Я закончила. Сейчас немножко кондурином красивенько припылю. Будет красивый блеск. Можно по итогу высыхания, можно сейчас. Смотрите, как оно классно вообще блестит и переливается. Я отправляю сушиться в духовку при температуре примерно 60-80 градусов. Не знаю, в разных источниках по-разному. Ориентируйтесь на свою духовку. У меня газовая, я сушу при открытой дверце 2 часа. Данные безе, наверное, 2,5-3. Посмотрим. По готовности потом скажу, сколько времени прошло. И еще сейчас бусинок накидая немножко. Прям по осеннему красивенько получилось. Прошло достаточно много времени, то есть у меня сушилась безе примерно 3,5 часа и стояла в духовке, полностью остывала. С учетом того, что здесь очень большая толщина. Как оно красиво переливается, у меня просто нет слов. А, был у меня один такой момент, то есть я пришла, посмотрела. Закрыла дверцу и забыла, что я закрыла дверцу, и у меня, короче, треснуло безе. Очень жалко, к сожалению. Но очень хорошо, что это не на подарок. Еще вот я замечаю, что здесь внутри образовалась пустота. То есть какой-то температурный режим не соблюден. Не соблюден, правильно сказала? Все, теперь можно снимать с листов. Кстати, листы я использовала. Пергамента у меня нет. Побоялась я на силиконовый коврик, потому что силиконовый коврик прилегает полностью к поверхности и можно поломать при э, снятии, тем более таких больших. Проще бумагу. Сейчас я вот беру в руки. И переворачиваю. А, видите, температура была большая. И у меня цвет поменялся То есть оно снизу пригорело Это вот когда я дверцу закрыла И стало сразу лопаться все Потому что внутри еще не застыло А снаружи уже было довольно твердым Вот цвета так никогда не смешаешь Мне очень понравилось при окрашивании Наложение цве цвета То есть если я, допустим, забрызгивала Вот здесь, видите, слилось два цвета Получился такой фиолетовый Переходы красивые в общем, это э, мне на вооружение, вам на заметку. Пробуйте, экспериментируйте. Мама, вот это я для того. Всего вам самого доброго. Пока-пока.